Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенье. Ребята, сегодня 2 июля 2021 года. Я хочу сделать маленький обзор своего растения Гинк гобилобо. Гинк гобилобо ⁇ голосеменные реликтовые растения, часто называемые живым ископаемым или деревом динозавров. И это одно из самых древних растений на Земле. Листья этого дерева или растения как бы разделены на две половинки. Напоминают нам утиные лапки, что получили соответствующие названия в китайском и японском языке. Поэты полагали, что этот листок обозначает две судьбы, которые соединили в одну. Особенно отличился Гёте. Он посадил дерево гинг го -билобо, возле своего дома, а также прославил его в веках, посвятив поэму. Поэтому немцы дали этому растению свое название – дерево гетто. Для японцев гинг-го-белобо является символом надежды и бессмертия. Он настолько надежный и сильный, что шесть деревьев смогли выстоять в Хиросиме во время атомной бомбардировки. Хотите иметь красивые и уникальные растения в своем саду? Тогда посадите гинг-гобилобу, и вы не будете разочарованы. Дерево гинг-гобилобу отличается очень красивым осенним окрасом и его листья невероятно теплого, ровного и насыщенного золотисто-желтого оттенка, благодаря чему дерево в осенний период напоминает яркий факел или солнечный шар. Во многих азиатских странах дерево гингго белоба считается священным растением. Плоды Генг-го белобо напоминает желтую сливу. Имеет округленную, чуть вытянутую форму и желтый цвет. Японцы сравнивают их с абрикосами. Слово генгго так и переводится. Серебряный абрикос. Серебряный абрикос. Период цветения у этого растения – апрель-май. Семена созревают в октябре. Культура является листопадной. Молодые деревья следует укрывать от солнца, а взрослые предпочитают находиться на солнышке. Растение любит влажную землю. К морозу достаточно устойчиво. Когда корневая система растения Гинк-Гобилову развита хорошо, то и растение не боится ни сильных ветров, ни обильных снегопадов. Растение двудомное. Но определить его пол можно на 25-30 году жизни. Также интересен этот факт, что средняя продолжительность жизни этого дерева Гинк. Белобу составляет 22500 лет. И поэтому люди выращивают его в качестве памятника, то есть в качестве живого памятника. Ценится растение Гинг, Белобу за красоту, неприхотливость выращивания и листья, обладающие лекарственными свойствами. Это можно найти в интернете. Дерево гинггобилобу считается священным растением. Вот поэтому мы его и посадили на своем участке. Растение гинггобилобу -гинг было выращено из семян 2018 года. Глубокой осенью 2018 года мы посадили семена в лоточек. Когда растения взошли, то росли они у нас в лоточке год. Далее прирост 15 сантиметров. Весной 2020 года растения генг гобилобу были посажены в контейнер по одному дереву. Росло растение в контейнере год. Прироста не было. Зиму с 2020 по 2021 год растение гинг-гобилобо зимовало в подвале, то есть в погребе. Весной 2021 года растение гинг-гобилобо было посажено в открытый грунт. На данном этапе дало прирост 15 сантиметров в рост. Растет в полутени. Общая высота этого растения гингобилоба составляет 30 сантиметров. Второе растение растет на солнце. Дало прирост 7 сантиметров. Желаю всем! Удачных посадок. Через год, ребятка, я сделаю отчет, как живет наше дерево генг гобелоба. На нашем участке. Ему здесь не скучно. Растению генг-гобелоба. Здесь растут разные растения. У нас на участке вот так ребятка вот такое вот мы посадили себе деревце надеюсь проживет оно долго долго долгую жизнь это получается мы себе сделали живой памятник из дерева генг гобелобум. Красавец. Растение маленькое. Вот прирост, ребятка. Вот прирост. Отсюда прирост пошел. Видно, молодые побеги. А это я привязывал. Ставил проволоку. Алюминиевую привязал, чтобы в случае ветра его не сломило. Ну, все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап Печенеги. Вот такой-то мой маленький обзор нашего растения или дерева Генбилобу. Пока-пока, ребятка.